Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Мы с вами очередной раз на рыбалке. Вот, сегодня у нас достался вот такое мест, место. Здесь мы раньше никогда не рыбачили. Сегодня сегодня с подписчиком с Давидом. Вы уже не раз его увидели. Вот. Сегодня еще приедет еще подписчики канала Все для клева для мастер-класса. Поэтому будет весело. Места у нас в принципе достаточно. Тут где-то на три рыбака есть, такое широкое нормальное место, но. Но, но, смотрите сами, друзья Какой здесь беспредел С рачевнем Самое натуральное Ужас не ну, Смотрите Свинардник Придется это все убирать Наводить порядок И уже Мы создали в Вайбере группу Все для клево Ссылка этой группы в описании. И уже не позволим здесь наводить срач, так как будем передавать такие места в нашей группе. Поэтому адекватным подписчикам канала Все для клёва» вступайте в нашу группу и ловите на чистом берегу вместе с нами. В теме видео сегодня будем испытывать новую кормушку от фирмы «Потап». Вот такая красивая кормушечка которая может использоваться для гороха, кукурузы, крупные фракции. Она 100-граммовая. Такой сферической формы. И назвал ее паук. Попробуем на нее половить, посмотрим, что она себе себя представляет. Уникальность кормушки в том, что она загружается не сбоку, а снизу. Это делает ее более экономичной и долгоиграющей. В сравнении с обычными фидерными кормушками, кормушками flat, Новая кормушка паук более обтекаема, она лучше стоит на течении и за счет тяжелого массивного основания с острыми шипами отлично держит дно. Кормушка выполнена из эластичного материала и даже при ударе от твердую поверхность она слегка пружинит, отскакивает и сохраняет форму. Итак, оснастку, друзья, я связал с этой кормушкой. Вот тут получается вот такой вертлюжок с карабином. Бусинка как стопорок получается, на да? стопорная бусина. От нее идет отводик с петелькой и поводочек с крючком и двумя горошинами. Вот такой. Как вы видите, ребра на этой кормушке достаточно широкие, поэтому горох свободно проходит. Поэтому для того, чтобы горох сюда прессовать, необходимо взять прикормку. Вот я буду пользоваться фиш-спорт горох-чеснок. Она будет дополнительно создавать струю. Вот. И издали привлекать рыбу. Я вот горох. Тут не только круг, круглая фракция. Видите, вот крупная. Но и половинки, которые я тоже добавил сюда э, для общей массы. Поэтому такие буду на крючок насаживать. Ну и всю эту общую массу буду смешивать с прикормкой и добавлять в эту кормушку. Вот у меня такая получилась прикормка. Гороховая. Такой микс такой гороховый из горошин, половинок и прикормки из гороха. Вот наша прикормочка. Ну так примерно у нас первый раз вышло. Вот. В принципе, нормально. Друзья, первый улов, смотрите. Ну, это говорит, что правильно мой заброс нормальный. Там, где ракушка, там, где питается рыба. В принципе, это хорошо. Друзья, обратите внимание, как она быстро поднимается со дна. Вот. И делает такое глиссирование по поверхности воды. друзья вымывается хорошо я смотрю пять минут и прикормки уже нет то есть это в принципе хороший показатель то есть больше чем два удилища ставить нет смысла друзья ну первая тарань какая жирная слушайте Супер вообще. Смотрите. Ну, в уху пойдет. Хорошо. Ох, какой экземплярчик красивый. Смотрите, красивая какая, жирная, красивая тарань. Вот, друзья, еще одна таранечка. Вот уже три их. Хорошо. Так, ну что, друзья, наверное, мы начнем наводить порядок, потому что вот этот срачебник никого не устраивает. Смотрите. Мусора, барахла, капец, столько, ужас, ужас, ужас, ужас. И вот в этом приходится сидеть, представляете? Вон там тоже. И там. И здесь. Ну там как там. Ну вот этот, конечно, здоровый это мусор, это мы надо... сейчас, мы, сейчас мы поубираем. Да? Так, ну что же. Пять минут времени и порядок наведем. Тут уже можешь видеть, а так? Ну, пол мешка мусора. Да. Идем, наверное, вон туда. Да. Так, идем сюда теперь. уже килограмм, 10, килограмм 15 мусора есть вот так вот друзья каждый по 15 килограмм глядишь и наш днестр через годик будет чистый ага, ага. а вот Еще и под, место, подписчики канала все для клево с молодой Рад видеть. Да. что есть место Мы именно да? на этом месте остановились в прошлый раз и смотрели как выдоловый рыб да? да а мы мы что только что, что собирали мусор. Ага. Смотри. Вот короче вот тебе место, вот, смотри. Здесь места, да? Да, вот тебе, да. смотри. Вот там уже где у меня? А, это там еще где-то да? да. Это у меня в кармане, наверное. Нет, там в хорошо. Вот, смотри. Нормально? Да, здесь классно. Ну все. Все, у вас все тут запряжено, все заряжено. Ну да. Сейчас мы Даже... все подрегулируем дополнительно еще. Давай. Ага, плохо так, да? А? Да, Я туда. туда да? да, ну тут сейчас небольшое, не получается, течение, небольшое. А можно, если... А, там рыбаки есть. Вот там одно место еще есть. Если надо, то без проблем. Вова, <звы> ну, ну расскажи про свою рыбалку. Как ты вообще рыбачишь? Рыбачу, рыбачу очень сильно люблю, но не всегда получается выехать. Да. Э, ну, первый раз вот сюда мы как бы приехали, на это место. Ну, бывали ага. раньше, там чуть дальше, в Молдове. Ага. Вот, там ловили неплохо. Ну, вообще, в двух словах, в Молдавии что за рыбалка, как там, на что? Ну, в Молдавии дефицит воды ага. во многих местах есть. Так. Вот получается, что вдоль Днестра здесь еще есть какие-то рыбалки, а куда у нас на юге, где откуда я, там у нас есть озера. Ага. Вот мы на настоящей воде в основном ловим. Ну, ну, иногда получается, иногда нет. Ну, приглашайте на рыбалку, приедем к вам в Молдавию. Обязательно мы... приглашаем, обязательно да? вот собираемся, говорим когда, назначаем все, дату и вперед. договорились, все, добро. Угу. Игорь, иди расскажи, ты рыбак вообще? Да? да? Давно? Давно, вот слово вместе. Ага. С пеленок, можно сказать. Да? да. Понятно. Вместе ездим, вместе рыбачим. Ну, сейчас не очень-то поломал ногу. Ну тут но такое это, но это пройдет. Да, все, это наверное. мелочи жизни. Да, да. Всем будет очень интересно узнать, на что молдавские любители рыбной ловли ловят э, рыбу, на какую на какие оснастки. А играли, что вот. Так, прикормочка. Плюс то, что своровали по дороге. Кукурузку. Ага. Вот, Кукуруза с поля. Понятно. Вот. Сейчас а, еще там найдем. Ну, что нашли, то и взяли. Да. Мы да. сильно не готовились. Понятно. Фонтанно. Хорошо. Да. Ладно, посмотрим. А это же перловка или что это? Да, да. Перловку, да. О. Возьмите, попробуйте. Еще на национальный продукт, на мамалыбу. Но будем варить здесь. Ага. О, ага. Сейчас запустим прикормку. карагаску да. Сейчас мы кормку тоже добавим Национальный продукт мамалыга Мамалыга, да? Да, да сейчас сделаем. Так, И будем ловить рыбки Как раз нам нужен карасик Друзья, ну вот Давида Карасище Нам окушатник да. Супер Я только говорю, вот нам бы еще не хватало одного карасика и вот он. И как раз он вот дедушка Днестр, он сразу дает вот, только ты попросишь у него что-нибудь, он всегда дает. Да. И дает. да. На это На горах. Так, ну показывай свою снасть. Ну, вот супер-секретную. Ну ничего такого? Так, вот здесь. Значит, громаж, я как понял, что тут на а Днестре, там, но, но не да, да, есть, но маленький, я, я грузил еще, добавил дополнительно, вот два по два по 35, понятно. Вот ну а -а -а. примерно, плюс-минус, ну из, из того, что есть, то и, как говорится, выпутываемся уже, понятно, и сейчас поставлю стопор и поставил горошки, вот, три штуки, да, горошки по дороге запарили, прямо вот взяли в супермаркете горячую воду и купили контейнер, засыпали там это, пока доехали, они ну, вот, мы успели хорошо запариться, а посмотрим. Короче, все вот так на ходу. Все на ходу, бас, все короче, на ходу мимо, да. да. Будем, будем. Ну что, мимо, сейчас посмотрим. <laughs> покажет она, как что там, как вода. Вода покажет, да? Угу. Да, да. Ну и вот, в общем, вот так ее втыкаешь просто и все. чтобы она там где-то не лазила, пока упадет. Ага. Красота. Да. Удочка не но я сейчас попробую закинуть. Хотя обрезать тут надо. Лесочку вот эту. Не? Вон, Не-не, Так, ладно, посмотрим на этот заброс. Не, это я задел. Это я задел. Да, думаю, может, и Так. Барабанная дробь. Барабанная дробь. Давай. Нормалек. нормалек. Хорошо. Еще лески мало вообще. Вот, еще и лески мало. А смотри, она перепутала. Это шло туда. А, а это не, не, Сейчас она сало стали. Сейчас ну, она туда вот. Ну, отлично. Это ну, что? Пять сейчас... удилищ засу... закинули, да? Как-то смогли. А если, присядь, а если представляешь, А если карп клюнет? Что будешь делать? Надо ну, запутать же все. Если клюнет карт, мы его вытащим. Да? Гарантирую, да. Ну, все. Хорошо. <смех> ну, у нас практически все ингредиенты для ухи готовы. Вот. Сейчас закипает вода. А вот она уже закипает. Отлично. Кинем морковочку, лучок, сольку, лавровый лист, петрушку, вернее, перчик. Короче, как всегда. О, сейчас красиво, Нормально? Да. Так, друзья, ну, крайний э, ингредиент нашей ухи – это петрушка. Немножко мы туда положим. чуть чуть только так вот. И будем считать, что наша уха готова. Сейчас мы ее будем, буквально она покипит одну минуту и будем выключать. комары тут конечно грозучие такие пока я тут сейчас с ним снимаем с вами видео тут меня уже жрут они а, не по-детски я чувствую прямо по лицу из-за лампы так что мы тут увидим я не знаю друзья но у нас уха готова помидорки сальцо Классная компания. Комбаска, яйцо, яйцо. Да, у. Это что? Ну друзей, колораж, кабарне, ну короче, все дела. Я, конечно так не полный, это так. Да. Я конечно мигра... на рыбалке не пью, но сегодня дело принципа. Не, немножко. Да. Мы да. Немножко. Мы же не напиваемся. Да. Музыка, может, да. такая сухая получилась. Да, слушай, как красиво, еще не пробовали, но красиво. Ну давай, тебе надо, чтобы попробовали. Ну наливай этот, я уже попробовал, очень хороший. Я наливаю? ты же поймал первый рыбок. ну ладно, хорошо. Здесь прямо... Что, серьезно? Да, очень... Друзья, у нас рассвет. И наш герой Давид. О, орел. Поймал карпа. Да. Не зря он. Не спал. Вы все дрыхли, а он ловил. Да, Давид? Да. Молодец. А где он там? Твой карпик-то, а? Оказывается, ночью клюют карпы. А я это и не знал. Ага. Ну такой. Где-то душечка, наверное. Хороший mm -hmm. Отлично mm -hmm. что, Тарань не портай, даже, Пока что за тарань бьет а на что ты На, на горох! Я ловлю только на горох! У нас поклевочка, друзья. Так. и <свист> ай яй яй яй яй яй друзья яй яй яй яй яй Ну, в общем, в кипящую воду так. досыпаем крупю. Кукурузную, да? Кукурузную. Это у нас будет мамалыга, да? Будет мамалыга. Угу. И ну, по-разному если варят, но ну, я так по-простому. И перемешиваем постоянно. Не давайте ей, чтобы ну, образовались комочки. Ага. Ну, это нельзя. Я так понимаю, что комочки, это когда самим кушать. Да. А для рыбы по барабану. Есть комочки? Нет? такой гейзер получается но чтобы еле-еле да да на тихом надо на медленном огне угу. ну, так как мы хотим чтобы было погуще чуть-чуть добавлю угу. и сколько надо варить так Ну, она варится 5-7 минут быстро uh -huh зависит как тут ну, долго не надо говорить главное чтоб не перегорело если пригорит рыба не кушает ага. надо постоянно, постоянно помешивать да. надо естьницу тоже горячая ну вот так друзья вы видите сейчас я так понял что сейчас, молда... мы... Молдавские рыболовы любители нас переловят да. Да, если рыба есть, то поймаем. Ну все. Отлично. Ну, надо так... мешать периодически. Чтобы Она такая... уже доходит, да? Да, однородная масса, чтобы была на тихом огне. Пусть ну? не вставай. Да, и чтобы не дать пригореть. Ну Угу. Она уже такая, уже твердая Да, что а она... можно с разными этими Ну, с этими, которые прикормками. мешаешь прям сразу ага. Интересно ну. Быстро Еще можно добавлять туда Для склеивания Добавляют еще манку Так она и так она твердая угу. Нет она, твердая. Воде... она резиновая, блин, стала уже а ну, Нет, на нет она в воде может размякнуть она в воде моментально растворится mm. mm, Так она вкусная Нельзя <свист> тебе ложку давать <свист> <свист> <свист> Друзья, мы дождались шкафовой поклевочки Это какой-то маленький карты. Крым по Ну, на ну, начало положено. Ну, вот такой красавец. На да, на горошин, друзья. Ну что, отпустим его. Таких карпиков мы не берем. Даже для того, чтобы пожарить на рыбалке. Иди, иди. Помахал хвостиком. Помахал хвостиком не пошел. Ну, была поклевка, я начал кинуть. Ага. И прямо возле берега что-то ну, атаковала Или щука, или это. Ага. Или Ост... или, или, или судак. Ну, а, Подожди, так это что? Они все вместе? уже повело туда и. и вот мое Все три удилища. Да. Етить и летить. А если карп клюнет, что будешь делать? Нужно запутать же все. Если клюнет карту, мы его вытащим. Да? Я гарантирую, да. Ну все. Угу. А что ты, что ты вяжешь? Я вяжу оснастку на карасика. Ага. Хочу попробовать. Два крючочка, там, грузик. простой. Понятно. А это что, горох? Да, да. Город А, тот, что нам, замочили? Понял. О, у меня поклевка, -мо. Да. Ох ты ты. Клюет. Так, друзья, у нас тут поклевочка. Наметилась. То ли щука, то ли, ли судак, да. и она как-то рванула. Так. что там у нас, что-то есть. Хороший карпик должен Да. Да. Давайте, иди сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, и мотай на воду. Давай сюда подбежи. Айо! Прямо здесь, да. блин, в воды. А ты ж не подсёк. Я а, подсёк его. Подсёк? Да. Вон прямо здесь ушел. Да. Это означает, друзья, нужно менять крючки. Вовремя. Так, друзья, значит, пробуем проэкспериментировать с прикормкой потому как что-то у нас ловится одна тарань а хочется поймать карпа поэтому попробуем э, горох который уже немножко подкисший скажем так ферментированный э, я сварил горох обычный он получается э, сладкий а этот ферментированный возможно карпу лучше клюнет на ферментированный поэтому взял такой санфиш горох натуральный так добавим немножко миласы сливовой буквально крышечку не больше конечно нужно было бы в воде ее развести но мы воды добавим и, и разведем э, воду потом ну. так немножко ее Так, ну вот у нас слива с горохом перемешано. Немножко добавим э, гороховой прикормки Fish Sport горох, Monster Carp. Усилим вкус, скажем так, нашего гороха. Получается средняя и крупная фракция, такая, грубый помол, скажем. Все, достаточно. И вот на ну вот это вот попробуем поймать... На карпа. Добавим немножко водички. Помешаем. Чуть-чуть добавим. И достаточно Горох прокисший. Попробуем поймать на него Потому что на обычный вареный горох что-то пока клюет слабовака ну, Вот и так получилось у нас будет нормально горох выходить то есть тут ну, порточные характеристики этой э, кормушки очень хорошие поэтому мы надеемся на хороший результат Пробуем. друзья какие варианты я делаю оснастки с кормушкой паук ну в принципе здесь есть специальное такое технологическое отверстие в котором составляется вертлюжок с карбином и можно продеть на основную леску эту кормушку она будет, получается, скользящая такая оснастка. Вот. Дальше на основной леске я привязываю бусину. Она является стопорком. И от, от бусины получается небольшой отводик. Здесь вяжу узел восьмерку. И получается петелечка, за которую я зацепляю свой поводок. Поводок делаю примерно 50-60 см. Вяжу оснастку с безузловым узлом. цепляя сюда горох. Один или две горошины, в принципе, не имеет значения. Вот есть такой вариант. Один. Второй вариант оснастки, как я это вижу. Тоже на основную леску можно привязать вертлюжок. И сделать вот такую небольшую оснастку с пластиковым отводом. Тоже тут вертлюжок получается. И вот такой интересный вариант, друзья. Это примерно для таких, как я, которые уже немножко имеет не совсем стопроцентное зрение вот с двумя крючками на этот крючок можно прицепить две горошины вот и будет такой отвод поводок скажем так с двумя крючками либо поставить сюда меньший крючок и тогда будет на одну горошину либо на две ну, в общем разные варианты То есть экспериментировать можно бесконечно вот, поэтому вот такой вот вариант тоже имеет право на жизнь. Здесь получается скрутка из лески получается в два слоя, узелочек и потом пошла леска в один слой и два крючка. Очень удобно для таких, как я, которые уже слабо видят, как одеть правильно стопорок, особенно в ночное время или там, в утренние, ранние утренние часы. Ну, в принципе, такой вариант с двумя крючками очень эффективный. То есть на один, насаживаешь крючки, на один крючок насаживаешь две горошины, на второй э, ловится рыба. Одеваем горошины таким образом, чтобы продеть ее через две половинки горошины. Вот так вот. Раз. Одна. И вторую. Точно так же. Это силовит на две горошины. Вот. Такой вариант можно сделать, конечно, и на шнуре, и на леске. В общем, друзья, самое главное, что я хочу вам сказать, это экспериментируйте, пробуйте свои варианты. Друзья, для заброса вот этой 100-граммовой кормушки, значит, я в основном использую удилища э, Фидер Хамелеон. Но оно такое более изящное, более мягкое. И если им забрасывать, то тут получается 100 грамм э, сама кормушка плюс прикормка, грамм, наверное, 20-25, может, 30. И то есть можно так навесиком на небольшую дистанцию забрасывать. А если сделать большой э, дальний силовой заброс, то, в принципе, вот Сихантер как раз для этого и предназначен. У него до 180 грамм э, тест. Поэтому им можно бросать, не боясь. При этом у него получается такой тоненький кончик, но оно достаточно крепкое и выдержит такие нагрузки. Вот, друзья, смотрите, двойной крючок сработал, на одной горошина, вторую за рыбу. Красота. С такой кормушки, нормально работает. Так, Игорь, ну расскажи о ваших достижениях. Сегодняшнее. Пока, пока никаких нету. Такая как это? Его ну вот она, вот она. Ну, Без ну, подсака ну. достали. Елки. Она сама выпрыгнула. Из Сама? Из уважения. Из уважения, Ну как это? Ну как это? Хотя бы одну, да? Да. Что, опять? Опять перепутала все? А потому что много удилищ. Как много 4 много? Вот у меня два стоят. Два, да? Всего, два. Да, я поставлю два. Так. Карасик у нас, да? Да. М -м -м. А перед этим подлещик. Класс, хорошо. Так, друзья, у нас поклевочка. Посмотрим, что там есть. Ну вот Вот такой карасик Вот друзья, примерно где-то 15-18 килограмм мусора собрали с этого участка это примерно где-то около 30 процентов всего мусора который здесь есть вот. поэтому сам делаю и подаю пример вам забираем с собой и увозим Друзья, на такой позитивной ноте мы будем заканчивать наше видео. У нас очередной маленький перекус. Вот. Ну, скажем так, рыбалка, мягко говоря, не удалась. Зато отдых был стопроцентный и сухой. В принципе, нормально посидели, да? Почему не, ну, удалось? не удалось? А, ну, в принципе, ну, почему да. Почему не да, удалось? Да, да, удалось. Карпики есть, да. Карпики Но есть? Карпики есть. Мы плату ловим, продолжаем еще ловить. Сейчас хорошо. Так. Карась нам пошел, нравится да, карась тоже пошел неплохой, ну карп нам не пришел, ну ничего, зато так, есть это... специалист по ну, карпам, <laughs> да, и все, отдыхаем, главное не поймать, убить, а главное участие, участие, да. вот. это... и давайте рыбе шанс, Да. Правильно. Да. и не мусорьте на, на берегу, да, и берите только то количество рыбы, которое можно брать, то есть до 5 килограмм, если есть возможность, да. Не берите больше. Дайте возможность рыбе немножко хоть развиваться. развиваться здесь в водоеме. Совершенно верно. Ну что ж, на этом заканчиваем наше видео. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для а ну, Всем привет. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи на Пока. Пока.